Дата изготовления сразу бросается в глаза, это очень хорошо, не надо ее выискивать, там, как на многих, где-то там, на внутренней стороне, не пойми чего. В общем, 13.04.2022. Ему ну, чуть меньше полугода на момент съемок, на момент публикации станет чуть больше, но дело не в этом.